Всем привет! Сегодня мы научимся играть популярные песни на трех аккордах без барет. Я не буду вас заморачивать сложными боями, я просто покажу, как проводить каждый аккорд два или четыре раза вниз. При необходимости вы можете замедлить видео и посмотреть, сколько раз я провожу каждый аккорд. Аккорды все простые, всего три аккорда на каждую популярную песню. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комменты и мы начинаем. Первая песня Макса Кожа «Малый подрослел». Ночь... Крыши частных секторов, собаки боятся дворов. луна и звезды тлеют, тлеют в темноте. Знай что, я сегодня не вернусь домой. Я б так давно того хотел. Только не волнуйся за меня, малый пап взрослял. этих песнях используется три аккорда как правило всегда фигурирует аккорд ЕМ на втором ладу зажимается 5 и 4 очень часто будет появляться аккорд с похож он на лесенку обратите внимание на экране появится также схема аккорда и также аккорд d я его называю ичпешмак ичпешмак по-катарски треугольник потому что он похож по своей конфигурации похож на треугольник также у нас будет использоваться иногда аккорд h7 Схема тоже будет на экране. А также, кстати, в одной песне Те улети будет аккорд А. Это когда на втором ладу мы зажимаем четвертую, третью и вторую струну. Это аккорд А. Итак, следующая песня из репертуара Димы Билана. Держи. Если у тебя есть девушка, обязательно сыграй эту песню перед игрой в шахматы. Давай с тобой мы отдохнем. С тобой вдвоем, с тобой вдвоем, мы этот мир перевернем. С тобой вдвоём Держи, держи Руку мою, держи Что хочешь, скажи Получишь, держи, а Держи, держи Руку мою, держи Что хочешь, скажи Получишь, держи, ага Гаязовс Бразерс Малиновая лада Ехать некуда Но и хоть куда Плавина пятого утра Походу все Приехали Ехать некуда Путеводная звезда, виски, кусочки льда, ладно все Приехали Малина Байланда, Малина Байзака Хотела на Канаре а везут тебя замка Холодный как Россия, красивый холостой Тебя все звали с ними, поехали мы со мной Следующая песня очень красивая, романтичная, поет ее Камфус вместе с мией Бойкой. Называется она Капкам. И снова с неба кап кап кап капка. Я попал в твой кап кап кап, кап. И потонул в твои глаза. Ты была, как всегда, слеза. Следующая песня «Конфуз кайф ты поймала» Твои подушки хотят ко мне в композиция гимна партизан белла Чао». кстати данная композиция прозвучала в сериале «Бумажный дом». Я буду петь на итальянском языке буду петь впервые поэтому не судите строго пою как умею как говорится не стреляйте в гитариста поют как умеет а Следующая композиция у нас Матранг Медуза Ты сегодня мне никто Медуза Медуза, Медуза, мы друзья Медуза, Медуза, Медуза Медуза, Медуза, мы друзья за, Следующая песня будет Ивана Дорна Песня называется «Ненавижу» Был обычный день, точно не весна я помню, как тебе, что ты была одна И разносила письма А я попал за письма Ненавижу, ненавижу я тебя Потому что Знают все мои друзья, что я признаюсь. Ну а ты не скажешь, да, мне будет стыдно. Будет стыдно. Не напишу, не напишу я тебя, потому что знаю все мои друзья, что я признаюсь. Ну а ты не скажешь, да, мне будет стыдно. Будет стыдно. Следующая композиция ⁇ небезызвестная песня. Из репертуара Мияги I Got Love. Окутала меня, окутала, ты вот мой сорт Мариуана, небо в алмазах лето летала, ты моя бейби, дочь корнопала, двигайся, крошка, принцесса бала, ночь перемень после растамана, пока не устал, музыка играла, кто-то курил, кого-то впирала, Антоман. Я типа атаман В жарком там я меломан Мною правит Бэтмен Танцуй Так примитивно танцуй Так импульсивно танцуй Дочь карнавала Тут на танцполе тебя было мало Мало I got love my feel I got you, my mind. I got love my Композиция The fest трек называется Улети Слово, навсегда мы клеились в пепла, все эти слова под открытым небом, прошлым чувством я закрыл глаза на беге Прости, малая, но не надоело лети, и не вспоминай меня, улети, и не вспоминай меня, улети, и не вспоминай Группа «Добро» Песня называется «Юность» Звук поставим на всю и сосед. С Знаю, будем до утра смотреть на звезды, тебя греют мои руки и костер, так красиво поднимает быстрый воздух, Ветер ласкает глаза, солнце уходит, в закат, кто был со мной до конца, теплини шагу назад, и вот мы стали сильнее, но накрубая тоска, я соберу всех друзей, и тогда звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под. Ещё одна песенка группы «Пятница» «Я солдат». Я солдат, я не спал пять лет, и у меня под глазами мешки. Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня не башки, не обили ее сапогами. Ой, ёпком батарён, разорванный роду комбата. Потому что граната, белая вата красная пада не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок, войны, я солдат, мама залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытый богом страны, я герой. Скажите мне, какого романа? О -о -о -о -о -о -о -о. У обязательно кликните на мое видео песни на двух аккордах ссылочка будет в описании и наверху а также у меня есть видео где я показываю как играть простые песни на четырех аккордах также ссылочка будет в описании и наверху Итак, ребят до новых встреч подписывайтесь на мой канал пока всех обнял поднял счастливо